Всем привет, с вами Даня, вы на канале мистер Daniel2014 и это видео, что такое OnePlus. OnePlus это такой телефон э, от Android, ну от компании OnePlus. Сейчас я его найду в интернете. Подходящий. Вот, смотрите. Вот он. OnePlus. Что мы можем предположить на OnePlus? В Firefox это тоже есть. В Safari тоже есть. Ну, короче, сейчас я вам это покажу полностью. Э, Мовави, что ли? Угу. Малави, можешь мне, пожалуйста, камеру передвинуть? Ладно, пускай не будет. Камера. Так. One Plus. Так вот. Вот, посмотрите. One loose. С андроидом. Да. Сейчас я приключу. Так, можно предположить, и вы подумаете, что One Plus это. Это все но это не так. Это отдельная компания. Вот OnePlus, отдельная компания. Okay. OnePlus. Вот такой вот фончик. OnePlus 8 Pro. Самый легендарный телефон в мире. Просто. Вот, короче. Ну, это же телефон, да, вы все знаете, вы все знаете. Это телефон Сони. У меня вот даже сейчас блустакс тут есть сейчас. Блустакс. Короче, вот. На Блустаксе у меня стоит. One plus. Сайт есть. One plus. Картинки есть в Гугле. One Plus. Все везде. One Plus. One Plus. One Plus. One Plus. Короче, вот. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока, пока! -пока.